Владимир Путин недавно показал самое лучшее оружие, которое есть вообще у кого-либо в мире. Как думаете, для чего он его показал? Больше для россиян, чтобы гордились, или для внешнего мира? Думаю, что для внешнего. Наши так ц... знают, что у нас есть оружие. Чего Че еще гордиться? Так знают. А для внешнего мира, ну какая цель, чтобы ну, что? Чего добиться? Чтобы знали, что у нас есть чем ответить. Вот и все. По-моему, больше для внешнего мира. А россияне-то и знают, так знают, что у них есть. Чтобы знали, что у нас есть кое-что. А с другой стороны, значит, ну что, может и хвалиться стоит этим в наши времена. Да я в политику не лезу, но думаю, что это просто туфта. Почему? Значит, зачем это показывать людям? Все равно они ничего не понимают, правильно? Я не понимаю, но это правда, это или сказки. мультик какой-то показали, что там плавает ракета. Может, у американцев такие уже давно есть. Чуть. Зачем это нам? Правильно? Да я думаю, это все для Америки. Думаю, что показуха это. Может быть, и правильно, пусть боятся. Может быть. А как думаете, повлияет это на американцев? Да вряд ли, я думаю, нет. Надо, как корейцы, корейцы. они взяли за бубень, не слушаться никого. Вот так и надо. По-моему, это правильно будет. Не надо их слушать, делать свои дела. Пусть уважать заставить их надо. Но это лично мое мнение. Но что... ну, я ну, думаю, США вряд ли напугается. Почему? Ну, не знаю. Столько уже лет и везде. И что-то не пугается никто. А зачем тогда, по-вашему, вот эта демонстрация была? Роликов вот Знаете... Соседом в дружбе жить, надо знать, чтобы он мог ответить за себя, постоять. Так что это нормально будет. А то, что они там будут шуметь, они и шумели, и будут шуметь. Так что ничего страшного. Слова его правильные были, знаешь в чем? В том, что ну, надоело уже подхалимничать, вот так сказать. Постоянно идем на всем странам на уступки, допустим. да? То есть мы никуда не лезем. Вокруг нас уже все, как говорится, во всех базах там и так далее, там подобное, правильно? Сейчас мы дали понять, что мы тоже уже, ну, не собираемся вам уступать, как говорится. Если что, вот, ребята, имейте в виду. Я бы на его месте, как говорится, вообще вот так, если честно. Вот эти страны, которые, там, Балтика... Ну, в общем, Финляндия, Финляндия он, да, которые запускают вот это НАТО, ставить свои базы. Я бы вообще прямой наводкой поставил бы туда ракеты на эти страны, чтобы эти страны поняли, что, не, как говорится, если что погибнут, не Америка погибнет, а погибнут первые они, кто запустил эту Америку, вот, и все. То есть, ну, пора уже быть сильной страной. А что за гордость, это, по моим понятиям? Это не гордость. Почему? Ну, не знаю, хвастаться, что ли, или что, как-то. Я как-то не, не вникаю в эту политику, не нравится она мне. то что я не знаю, как вам сказать правильно-то. Ну, а вот... Дети не имеют...